Вы не против, если я запишу наш разговор? Да, на здоровье. Славно, славно. Давайте начнем с самого начала. Что произошло в зоне сдерживания Алого озера? Если так вспомнить... Странно, что никто никогда не предлагал сушить это озеро. Когда доктор предложил эту идею, она показалась всем гениальной. А вас чем привлекала эта идея? Это был выход из положения. Да, ваше описание SCP, я вот читал. там полный бред написан. И если потом и текст судить, озеро сейчас под нашим контролем. А вы, я так понимаю, считаете иначе? Там над озером сейчас полметра железобетона, вернее было. И возможно есть. И каждый раз какая-то тварь пробивается сквозь него и забирается в здание и каждый раз гибнут люди. Я видел, как его же собственными кишками. Представляете себе такое, а, дедуля? То есть для вас, как и для других расквартированных в зоне сдерживания Алого озера сотрудников, решение осушить озеро показалось хорошим способом закончить причиняемые им страдания? Знаете, изначально я туда шел с другой целью. Мне не казалось, э... Вот это вот все хорошие идеи. Я тебе серьезно говорю, мне всегда кажется, что вы делаете какую-то дичь. Значит, опять одобрили осушение SCP-354. А потом что произошло? Весь персонал, кроме необходимого, эвакуировали за пару километров. Оставили только минимальную команду охраны и работников для обслуживания техники, в основном класс D. И еще несколько агентов для порядка. Про это же я все узнал потом. Изначально я там был один. И я не знал, что там еще кто-либо может находиться. Серьезно. Как именно вы решили осушить озеро? Я добрался к озеру, поставил маячок. Технори притащили туда огромный насос с кучей всяких шлангов. Мы убрали плиту, но... но... Никогда не снялся такой сон что он был почти реален. Но вы осознавали, что это не сон. Что, и чтобы из него сбежать, нужно проснуться. Такого не припомню. Да снился. Такое всем снится. Вот именно это мы и ощутили, когда погрузили туда шланги для осушения. Все перестало быть реальным. Хотелось немедленно сбежать и проснуться. У вас у одного было такое ощущение? Нет. Это было... У всех нас одновременно. Это все долбанное озеро. Потише, пожалуйста. Что произошло, когда вы включили насос? А, а мы не включили. А, а мы не смогли. Оно нам не дало. И что вам помешало? Озеро. Пожалуйста, говорите более спокойным тоном. Пока что. Оно довольствовалось тем, что натравливало на нас монстров. Она игралась с нами, но теперь мы его заперли, его пытались лишить жизни, теперь она разозлилась. Охрана, свяжите, пожалуйста, смотрителя. Один мой, Куеш, как-то измерил берега и сравнил с фотографией времен первого контакта. Знаете, что он обнаружен? Охрана! Оно растет. Озеро растет. У нас каждым днем все больше и сильнее. А теперь мы его разозлили. Руки прочь! От успокоительного ему. Продолжим с самого утра. Если к тому времени смотритель будет в здравом уме. Так, я вот прибыл и что дальше? Осмотритесь. Но тут вот. Ох, б твою мать. Это что такое? Это объекты, идентифицированные как SCP-35421 и SCP-35422. Наблюдатели, старайтесь не вступать с ними в контакт. Они дружелюбные, но вряд ли хотят, чтобы их побеспокоили. О, ладно, круто. И что мне делать? Слушай, зачем вообще я сюда прибыл? Расскажи мне вкратце. Как ты знаешь, за ограждена забором. В центре ты найдешь озеро. Нам нужно, чтобы ты преследовал к озеру и поставил там маячок для оперативной группы. И зачем это я делаю сейчас? Смотритель, ты читал документы о сегодняшней работе или же нет? Ну, да, считал, но я хотел бы, чтобы ты повторил мне все это. Пожалуйста. Ясно. В общем, мы хотим попробовать осушить это озеро и посмотрим, что на дне. Имеется ли там портал в другое измерение или что-либо другое. Эммм... Это безопасно? Нет. Только смотрите, зона ведет себя чрезмерно аномально сегодня. Тебе следует обследовать ее на наличие любых вспомогательных приборов, которые оставили твои предшественники, или же интересные безопасные объекты. Ты поймешь, какие они и кто они. А, что, что за херня? Что значит интересные безопасные объекты? А, док... А ты не мог бы мне поподробнее объяснить? Нет. Смотрите, есть еще одно. Для твоей безопасности и видеоотчета мы прикрепили к тебе небольшого дрона, который будет следовать за тобой. У него очень маленький радиус действия, и он привязан к твоему положению GPS. -а, поэтому он не сможет улететь далеко. Пожалуйста, следи за ним чтобы он не врезался в дерево, или что-либо другое. А, мне еще и за вашим дроном следить, да? Док, а, я тут слышу звуки в доме, там кто-то говорит. А. Будь осторожен, возможно, это мимик. Мимик? Это что-то за херня? А, ничего, ничего такого. Попробуй постучать в двери. Возможно, тебя кто-то откроет. Что? Просто вот взять и постучать в двери? Ладно, блин, хуже уже не будет. Есть тут кто? Я слышу, что вы там, и вы затихли. Есть тут кто? Да... Мы... Спаси нас! Ой, нет, спасай его! Или нет? Спаси меня! Ой, нет, нет! Это это ересь какая-то, долг. Они говорят один. Я не понимаю вообще, чё какого хера? В этом месте, смотритель, все может быть. Будь осторожен. Ладно. Кто же ты? Мы друзья. Мы поможем тебе. Ты заблудился? Нет, я тут ищу. Озеро. Да мы любим озеро. Давай с нами к озеру. Окей. Okay, э, ладно, пошлите. Вау. Ты... это... ты странно выглядишь. Ой, да. А что? Что не так? Я воняю? Нет, наверное, это он воняет. Он всегда воняет. И он урод. Нет, это ты урод. Я пахну. И и и я... не могу подобрать... Э ты вообще, ну, хороший, добрый, ты не нападешь на меня? Он, наверное, злой. Потому что вечно недоволен чем-то. А я добрый. Не обращай внимания. Он, он странный. Ты странный. Не, не, не, не, не, не, не, не. Хватит будет ему мозг. Давай я буду говорить, а ты молчать. Потому что ты злой, злой, злой. Смотритель, узнай у него, что случилось с ним, и... Кто он? Ты.... вы... как вас зовут? Я не помню... его зовут... И непонятно как его зовут... он мерзкий... Фу. Нет, это ты мерзкий! А как... Э, вы, вы... вы... ты... ты человек... Вы, вы очень странно выглядите... Ш, что с вами случилось? А, в смысле? Мы, мы, мы нормальный, здоровый мискоров, а ты, а ты стандартный человек. И чё мискаров? Я, я не понял. Это ваша раса? А, у вас много таких странных? А, сам странный. Он странный. В смысле? В смысле много? Ну да. Точно столько же, сколько и у вас маленьких таких. О боже мой, да что ж происходит? Хотя я уже вообще ничему не могу удивляться. Ой, она злится. И он тоже, тоже нервничает. На самом деле нам нельзя с тобой говорить. А Кто злится? Кто? Она, наша мать. Ты сейчас про Алое озеро? SCP-354, говоришь? Нет, голубый. Какой, какие цифры? Ой, не мать. Как ты не видишь ее? Она сейчас зато тебя. И она уже гневается, ты не слышишь разве? Окей, подожди, подожди. Ю. Давай я тебе задам еще пару вопросов. Это, как ты вообще можешь говорить на понятном для меня языке? Ха, да просто он очень, очень примитивный. Мы раньше использовали, вернее, Наша раса использовала такую же примитивную речь, как и у вас. Но после мы перешли на более лаконичную понятную для всех речь. Ты сейчас от телепатии? И они в частности. Ладно, а как добраться к озеру? А, э, да, тебе просто стоит следовать налево, прямо, налево, прямо, прямо. Нет, ты его, ты его запутаешь. Иди по тропинке вперед, Но ну, а тебе нужно будет обойти маму. Ой, она злится, надо, надо прятаться, она тебя съест, и она знает, кто ты, ты, ты, если не спрячься, ты не выживешь, я знаю тоже, кто ты, убегай. Боже, как это херня орет, сука, аж бесит просто. Смотрите, посмотри, как она выглядит, попробуй приблизиться к нему. Да, да, просто. -да. Смотрите, прекращайте за свои дефи. Просто возьмите образец его ткани и возвращайтесь на вашу позицию. Ты совсем е... Или ты прикалываешься? Просто посмотри, какое оно здоровое. Я зубами должен открыть этот кусочек от него, а? Не, не. Ты знаешь, мне и тут хорошо. Ну, ладно, все же. Подожди, пока оно прекратит нервничать, и попробуй забраться повыше. Я вот все еще думаю, что бы я без тебя делал, если бы тебя не было. Смотрите, я думаю, ты бы умер без меня. Это был риторический вообще вопрос. Ну ладно, ты на сто процентов прав, как всегда.